Здравствуйте! Это видео специально для проекта Валим из офиса о сервисе e -AutoPay. У нас еще было два урока, их вы можете посмотреть по ссылкам, которые сейчас видите на экране. Это урок о том, как зарегистрироваться и выбрать тариф, и урок о том, как создать товар. А сегодня мы будем говорить о настройках партнерской программы. У вас будет гораздо больше продаж, если ваши, вашими продажами будут заниматься еще и партнеры. Поэтому очень важная часть вашего аккаунта – это настройка партнерской программы. Итак, мы уже зашли в аккаунт администратора. И теперь нужно зайти во вкладку «Настройки». «Настройки партнерской программы». Первое, что вы видите – это ссылка. Именно по этой ссылке будут регистрироваться ваши партнеры. То есть вы можете рассылать ее в том виде, в котором она есть, или на своем сайте сделать кнопку «Стать партнером» и прикрепить эту ссылку к этой кнопке. То есть это та самая главная ссылка, по которой будут, будут регистрироваться ваши партнеры. Далее страница входа в партнерские аккаунты. По этой ссылке ваши партнеры будут заходить в свои аккаунты. То есть ее можно рассылать в первом письме и в последующих письмах, чтобы партнер без лишних проблем мог войти в свой аккаунт. Далее, что нам важно, мы сейчас занимаемся главными необходимыми настройками. Нужно решить, сколько уровней будет в вашей партнерской программы. программе. Для примера я оставлю один уровень, то есть я буду выплачивать комиссионные только непосредственно моим партнерам. Если будет два уровня, то я также буду выплачивать комиссионные, партнерам, которых привлекли мои партнеры первого уровня. Далее здесь по умолчанию стоит 365 дней. Это тот период, в течение которого клиент, пришедший, пришедший к вам, закрепляется за вашим партнером. Здесь вы можете поставить другую цифру, которая вам нужна. Далее идут две таблички, содержание которых вам нужно будет изучить самостоятельно, потому что это... Решение каждого из вас, кому из партнеров вы будете выплачивать комиссионные, тому, который, который первый привел вашего клиента на ваш сайт, или тому, который, например, последний привел клиента на ваш сайт. И далее действия при повторных покупках вам также нужно изучить и просто поставить галочки в чекбоксах напротив тех пунктов, которые вам нужны. Следующий пункт – позволять партнерам совершать заказы по своим партнерским ссылкам. Соответственно, если партнеры будут совершать заказы по своим партнерским ссылкам, то они будут получать комиссионные, то есть получается, они будут заказывать свои товары, ваши товары со скидкой. Это опять же ваше решение – ставить галочку здесь или не ставить. Следующий пункт адрес страницы вашего сайта, на которую должна переадресовываться основная партнерская ссылка. По умолчанию это стоит сайт, указанный мной при регистрации, но э, тут ваше решение, на какую основную страницу будет вести партнерская ссылка. Что еще важно в первичных настройках, это определить, на какие, куда вы будете выплачивать комиссионные своим партнерам. Рекомендуется выбирать два кошелька: WebMoney, рубли и Яндекс, деньги. Это основные кошельки, которые, скорее всего, есть у всех ваших партнеров. И можно нажать кнопочку «Применить настройки». Далее слева выбираем пункт «Меню». Один из самых важных – размеры комиссионных партнерской программы. Поскольку у меня указан только один уровень партнерской программы, здесь он обозначен как нулевой, то мне нужно указать только комиссионные для партнеров первого уровня. По умолчанию я ставлю 30%. И эти комиссионные будут применяться ко всем моим товарам, если я отдельно при создании товара не ставлю какие-то индивидуальные комиссионные в этом товаре. Все остальные настройки – это уже не первичные настройки, и их вы сможете изучить позже. А пока основные настройки мы рассмотрели. Что еще можно сделать? Чтобы понять, как выглядит кабинет партнера, вы можете по своей собственной ссылке по которой вы будете предлагать партнерам регистрироваться, также зарегистрироваться у себя как партнер, чтобы понимать, что видит партнер, какие ссылки он видит, что необходимо предусмотреть. Что еще важно, ваш партнер в своем кабинете по умолчанию видит только ссылку на ваш основной сайт. Если вы вводите новые товары в своем аккаунте, то по умолчанию в партнерских аккаунтах они не появляются. Партнеры их видят, эти товары, они видят, сколько они стоят, но партнерских ссылок автоматом они не получают. Чтобы партнер получил партнерские ссылки на нужные вам товары, нужно заполнить вот это вот поле «Дополнительные партнерские ссылки». Я выбираю посадочную страницу, которую будет рекламировать мой партнер, и ввожу ее вот сюда, в этот пункт в «Полный адрес страницы». Например, это страница с продажей моего мини-тренинга. Ссылку на эту страницу я ввожу в данную строку. Идентификатор ссылки это на латинском краткое название, назову ее мини-тренинг. Описание данной ссылки краткое, которое будет видеть партнер в своем аккаунте. Поскольку у меня пока нет групп, то я здесь это не указываю. Нажимаю кнопочку добавить. После этого у меня появилась дополнительная ссылка, которую будут видеть партнеры помимо ссылки на мой основной сайт. И только если вы в этом пункте меню эту ссылку обозначаете, то только тогда ее партнеры будут видеть. На этом урок по настройке партнерской программы закончен. Вы можете посмотреть предыдущие уроки по сервису Я Автопей по ссылкам. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Задавайте в комментариях ваши вопросы. Подписывайтесь на канал. И до встречи в следующих видео.